По по там, зажим, вот да, мы таким, да, да, да. Мы таким образом развиваем чувствительность пальцев, потому что через ложку сложнее почувствовать. А мы вот вот здесь, вот, вот, вот чувствуется, да? да ложка а здесь. Да, да, торговт а да. а да? да. да. да. вот. Я вот я затор... да? Вот, вот Здесь пошло. Там комок проблем, энергетики, жира, триггерные точки, там все вместе. Тестируем и ищем зоны ложкой обычно столовой таким образом чуть-чуть чувствую... своего позвоночника знаю и я вам могу так сказать где у меня реальная проблема вот здесь вот здесь ну, вот там здесь угу. есть Точками. Вот почувствовал, да? Ну, вот а если они... седьмой грудной найдете, у меня позвонок, там есть к деформация. Ну, но здесь мы, наверное, вот где-то Где-то примерно, на, где мы сейчас находимся. Нет, вот он, здесь мы первую точку обнаружили. Угу. А я выше поднимаю, здесь где-то четвертый, пятый как раз угу. лопатка. Вот здесь вот Это, можно я Хорошая И теплая. Ты почему-то думаешь, что чем шире плечи вечишь, тем да. красивее а женщины, наоборот. А женщины по попе, оказывается, мужчина оценивают. 70 или 60%. Да, да, да. Эти не исключение в И теперь.. Да, отдельно ягодицу. Вот так вот сначала, вдоль этих мышц. Теперь поперек. И теперь правая рука становится на локоть, да, а вторую руку, подожди, ты разминаешь. А еще мы пока только растираем. Вторая рука под... вот подхватывает, напротив идет, да, вот так вот так, да. Вот, вот. И так мы теперь доходим до самого верха, Это до подножки. подмышки. Ведем кровь туда, вверх тянем. Быстрее, быстрее, быстрее. Растирающие движения. Вот, вот, вот, вот, вот. Ну, Светлана, молодец.